добрый вечер всем дорогие друзья всем привет привет привет добрый вечер всем. я рад вас приветствовать на канале юрий пузыревский нлп тренер сегодня мы поговорим о том как управлять эмоциями такая интересная у нас сегодня тема пока наш эфир подтягивается очень рекомендую поставить лайки нашей прямой трансляции для того чтобы нас увидело как можно больше зрителей и как можно больше людей смогли увидеть эту информацию для меня это очень важно поэтому приглашаю вас для начала поставить лайки дайте мне обратную связь как меня видно и как меня слышно все должно быть хорошо но на всякий случай стараюсь всегда у вас проверить эту информацию задать этот вопрос потому что Иногда бывают технические обломы, когда ты вроде что-то говоришь, а тебя не слышно или не видно. Для меня Это нет какого-нибудь эхо, такое тоже иногда случается. Дайте обратную связь, я обязательно хочу увидеть напишите видно и слышно хорошо если видно и слышно хорошо если видно и слышно не очень хорошо тоже дайте знать так видно слышно хорошо отлично елена добрый вечер супер спасибо спасибо за то что дали обратную связь отлично отлично сегодня будет не очень длинный прямой эфир я сегодня с вами поделюсь одним таким хорошим инструментом который помогает развивать эмоциональный интеллект и, ну, скажу сразу, это инструмент, внедрения которого требует времени. Инструмент, внедрения которого требует действительно немного времени. Все видно и слышно, все хорошо. Отлично, отлично. Нейропсихология made easy. Отлично. Какой-то интересный канал нас слушает. Скажите, у вас там видео есть? Можно будет зайти посмотреть. Хорошо, хорошо хорошо друзья давайте пока мы разогреваемся пока наш стрим подтягивается давайте пообщаемся в принципе на тему эмоций и как давайте скажу так какие эмоции вы знаете напишите в чат какие эмоции вы знаете в целом и возможно вы сейчас можете написать какую-то эмоцию в которой вы сейчас находитесь Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие эмоции вы знаете и какую эмоцию вы сейчас испытываете, в какой эмоции вы сейчас находитесь. Снова здравствуйте, здравствуйте, Яна. Да, заходите смотреть, хорошо. Зайдем посмотреть. Обязательно. Сколько у вас там видео поделитесь? Эльнара, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем вижу наш прямой эфир подтягивается это очень приятно хорошо напишите пожалуйста какие эмоции вы знаете просто перечислите списком и какую эмоцию вы сейчас испытываете это нам поможет это нам поможет сегодня в прямом эфире немного научиться управлять своими эмоциями дам один но очень хороший инструмент который нужно будет немножко как я это называю погонять да немножко его встроить в свою повседневную жизнь а как зайти зайти куда вчера разозлилась много всего наговорила и понимала что надо остановиться но не смогла класс хорошо хорошо а какие эмоции когда вы злились вы испытывали вот смотрите, я уже снимал одно видео на эту тему, что люди часто набирают в поисковике запрос, как управлять эмоциями, но если людей попросить перечислить эмоции, они могут перечислить от силы 2-3 эмоции. И это печально. Почему это печально? Потому что люди пытаются чем-то научиться управлять но не знают чем поэтому для начала эмоции нужно изучить хотя сегодня мы изучать эмоции не будем я работаю в концепции роберта плутчика где есть 27 эмоций вот мы их все сегодня не будем проговаривать потому что это прям наверное, цикл видео можно будет снять на эту тему и возможно я даже в ближайшее время этим займусь но очень важно иметь понимание чем вы хотите управлять и с чего на чего вы хотите с чего на что вы хотите переключаться вот это очень важно и это такое прям первое видео на моем канале которое будет посвящено именно такому уже более углубленному изучению эмоционального интеллекта. И сегодня вы получите хороший, хороший инструмент, с помощью которого вы можете начать развивать свой эмоциональный интеллект. Хорошо, я знаю позитивные и негативные эмоции. А сейчас обида, отлично. Обида это, кстати, социальная эмоция. Мы рождаемся без нее. То есть, это такая, скажем так, научная эмоция. Ребенок до двух-трех лет он скажем так, он не знает. Вот смотрите, если ребенок рождается, там, новорожденный младенец, да, он не знает эмоции обиды. И обиде уже его научают взрослые люди. А ребенок вот маленький младенец, даже там месячный пускай рождается, он уже может показывать радость, допустим, улыбается, да, он может показывать гнев, когда там тужится, злость он может даже где-то показывать, где-то может быть даже страх. А вот обида это уже такая созданная созданная эмоция но почему-то наш человеческий организм внедрил легко принимает эту эмоцию хорошо радость гнев обида спокойствие класс класс класс злость и раздражение испытывал отлично к психология made easy простите если не так ну смотрите Яна панченко это опять наш Парень, которого по моему зовут никита почему-то он ходит в youtube с чужого аккаунта может уже пора повзрослеть немножко и создать свой аккаунт или у вас там какой-то секретный аккаунт который вы не хотите полить назвать своим именем и фамилией это на мой взгляд очень даже нормально ладно не будем отвлекаться на это у меня чисто беспокойство волнение. хорошо не нейро не психология а физиология вот тем более ну смотрите друзья вы видите название канала просто его сфотографируйте сделайте скриншот и потом в поиске введете и YouTube вам поможет найти канал этой прекрасной девушки я потом возможно вы кстати напишите как вот зовут и потом когда эфир закончится наш чат закроется просто напишите комментарий под этим видео чтобы люди могли кликнув на ваш никнейм, перейти сразу на ваш канал. Я сразу скажу, я не очень люблю, когда... Есть такой метод продвижения в YouTube, когда человек создает свой канал, он начинает ходить по другим каналам, схожим по тематике, и начинает комментировать, и очень много начинает комментировать, для того чтобы зрители этого канала переходили на его канал. Я не очень люблю, когда на моем канале... Такое происходит, но когда человек пишет толковые вещи, я сам периодически захожу к кому-то на другой канал и что-то могу написать. Если человек пишет толковые вещи и активно не зазывает на свой канал, то очень даже рад, тем более, если это канал моего коллеги в том числе. Но есть такие люди, которые вот вообще бестактные, я так назову. Они заходят и просто под каждым видео начинают писать, заходите на мой канал. Я таких людей безжалостно блокирую. Первые два таких комментария я пропускаю, но третий блокирую. Поэтому вот вы, которая нейропсихология, психология, меня зовут Надя. Вот. Надя, я знаю, что вы не парень. Парень у нас не Надя, а Яна. Яна... Яну зовут Никита. Вот поэтому такая путаница так злость страх обида радость негодование ярость отлично отлично хорошо хорошо но ну, смотрите сколько мы уже много перечислили эмоций, и это очень здорово что мы их знаем и очень здорово замечать какую эмоцию мы испытываем в моменте Ну давайте долго не будем терять время если вы еще не поставили лайк этой трансляции обязательно ее Этой трансляции поставьте лайк, поделитесь с теми, кому это может быть интересно. и Мы сразу перейдем уже к непосредственно к инструменту. Инструмент у нас сегодня будет интересный, который называется измеритель настроения. Мы тут еще даже не будем говорить про сами эмоции. Мы будем учиться откалибровывать свое состояние в, по двум шкалам. Первая шкала это будет... Это будет уровень энергии, и вторая шкала – это будет ощущение, приятное или неприятное. Поставьте лайк нашему эфиру, и будем переходить уже к непосредственно инструменту. Итак, друзья, а, так, сейчас я не совсем в кадре, как мне сделать. Ага, вот так. Сейчас я сделаю, чтобы меня было в том числе видно. Окей, окей смотрите какой я вам предлагаю сегодня изучить инструмент и чем он может быть вам полезен возможно он не будет прям таким супер инструментом чтобы вы прям могли брать и управлять потому что многие люди хотят как они хотят вот так по щелчку пальца чтобы у них одна эмоция переключалась на другого на другую но этот инструмент вам даст э, стратегию и вам даст понимание того как это в принципе вообще можно сделать потому что здесь есть определенные закономерности и потому что здесь есть определенные ну скажем так паттерны как это все внедрять в свою жизнь ну и давайте не будем тянуть кота за хвост и будем переходить уже непосредственно к инструменту можете прям прямо сейчас взять на листе бумаги зарисовать вот этот инструмент сделать две шкалы первая шкала будет энергия вторая шкала будет ощущение и у вас такая получится ну скажем так система координат по которой я вас сейчас кстати попрошу себя откалибровать то есть смотрите значения по по внутреннему по внутренней шкале от 1 до 10 то есть по ощущениям и по энергии то есть смотрите какие у нас бывают вообще в принципе то есть каждую эмоцию ее можно откалибровать по количеству энергии и по количеству и по качеству ощущений. И вот постарайтесь сейчас обратить внимание вот на что. Ну давайте начнем с этого квадранта, да. То есть смотрите, может быть высокий уровень энергии, но ощущения могут быть неприятные. И тогда ваша эмоция она находится где-то здесь в этом квадратике. Что может быть еще? Дальше может быть, что энергия низкая и ощущение неприятное. Тогда ваша эмоция находится где-то в этом квадратике. Что может быть еще? Еще могут быть ощущения приятные, но энергия низкая. Бывает такое, что вы чувствуете себя хорошо, но не супер суперэнергичны. Да? И бывает вот четвертый квадрант, когда энергия высокая, и ощущения тоже приятные. Поэтому сейчас прямо зарисуйте, зарисуйте у себя на ваших листах бумаги такую вот схемку, и постарайтесь сейчас в, в соответствии с вашими внутренними ощущениями, да, с... в соответствии с вашими внутренними шкалами, отметить на этой системе координат, где, в каком квадранте мы находимся. Да, у нас есть квадрант ⁇ высокая энергия и неприятное ощущение, низкая энергия и неприятное ощущение, приятное ощущение и низкая энергия, и высокая энергия и приятное ощущение. И напишите прямо сейчас в чате, в каком из квадрантов вы находитесь. То есть прям вот сейчас проверьте себя вот в тот момент времени, где вы находитесь по ощущениям и по энергии сейчас. И напишите, дайте обратную связь в комментариях, что с вами сейчас происходит. А я пока зачитаю то, что у нас тут вы все, мои дорогие, понаписывали. Так. Так, так, так. Надя, а про что у вас видео? Вы проводите только курсы НЛП практик или НЛП мастер тоже? Спасибо. НЛП мастер тоже провожу, но еще его в самостоятельной, ну скажем так, в своей школе я его еще не проводил, потому что еще не собрал группу. Практик провожу и проводил и буду проводить. А мастер, ну на мастер приходят уже те люди, которые прошли практик. Поэтому как только у меня наберется нужное количество учеников группы мастер то я обязательно проведу курс NLP, мастер тоже в том числе. Хорошо, друзья, жду ваших ответов. Напишите, пожалуйста, в каком из квадрантов вы сейчас находитесь. По ощущениям и по энергии. Я, например, сейчас нахожусь ну где-то в... Квадранте, который называется приятное ощущение и низкая энергия. То есть я чувствую себя хорошо, мне достаточно приятно с вами общаться, но я не супер энергичен сейчас. Я вот прям не, не скачу до потолка и там не сильно радуюсь. Вот такое вот у меня. В принципе состояние. Какое состояние у вас? Где вы находитесь? Напишите, пожалуйста. Энергия высокие, а ощущения в середине между приятными и неприятными. Хорошо, а попробуйте все-таки определиться: они больше приятные или больше неприятные. Больше приятные или больше неприятные? Попробуйте сейчас все-таки определиться. Пока вы пишете, я попью водички. Так, сейчас у меня низкая энергия, а ощущения приятные. Супер, хорошо. Хорошо. То есть вы находитесь в приятных ощущениях, но с низкой энергией. Отлично. Может быть, Елена, вы можете назвать свою эмоцию, которую вы испытываете сейчас, находясь в этом квадратике. Хорошо, подождем. Подождем, друзья, пока все остальные напишут, если вы пишете а если вы просто слушаете если вы просто смотрите то обязательно делайте скриншот этой презентации это очень важно и обязательно поставьте лайк этой трансляции для того чтобы ее могло увидеть как можно большее количество людей больше в сторону приятных отлично значит вы тоже находитесь в приятных но энергия высокая это тоже интересно молодец супер Надя. Отлично. Хорошо. Ну не будем тратить время. О чем это нам может сказать? То есть вы вот сейчас уже получаете элементарный инструмент управления своими эмоциями. Но прежде чем... Эмоциями начать управлять, нужно пройти несколько кругов ада, я вот так это назову, ну не несколько кругов ада. Ну, во-первых, вот чем мы сейчас занимаемся? Мы занимаемся идентификацией эмоций, то есть мы их идентифицируем, то есть мы сейчас что-то испытываем, и мы пытаемся дать какую-то словесную оценку этой эмоции, мы пытаемся дать какое-то словесное понимание тому, что с нами происходит отлично отлично хорошо идем дальше сегодня мы не будем опять же перечислять все эмоции но немного познакомимся с тем что здесь в принципе может быть смотрите когда энергия высокая а ощущения неприятные на пике это как правило эмоция гнева да то есть человек прям очень очень очень напряжен и очень зол, скажем так, да, хотя эмоция, злость тоже присутствует, но они по степени просто несколько разные, стоят рядом с гневом, да, и что происходит с человеком? И очень здорово было бы научиться эту энергию направлять куда-то в более позитивное русло, согласны со мной? Напишите слово «я согласен» или «я согласна», если было бы круто. В вашем случае научиться вот эту всю энергию направлять направлять хорошо допустим когда вы чувствуете что энергия низкая и ощущение неприятные то скорее всего вы где-то будете испытывать печаль либо возможно какую то эмоцию которая называется неудовлетворение, неудовольствие Окей, okay. если ощущения приятные, но энергия низкая, здесь будет эмоция, скорее всего, есть такая эмоция, которая называется безмятежность, да, и... Если энергия высокая и ощущение приятные, то это радость, да, радостное ощущение, радостная эмоция радости присутствует в нас. Так, я согласна, я согласна, вижу. Отлично, отлично. И что мы можем с этим всем теперь делать, когда у нас есть такой инструмент? Я несколько позже расскажу. Я, кстати, вам рекомендую вот запомнить эту схему и в течение нескольких дней буквально носить с собой какой-нибудь листок бумаги или блокнотик и помечать, где и в какой момент времени, то есть в какой момент времени, в каком квадрате вы находитесь. Сейчас поясню, для чего это нужно. Потому что, чтобы развивать свой эмоциональный интеллект, нужно получить некую точку А, да, то есть определиться, а где я вообще сейчас нахожусь, потому что большинство людей, которые не задаются вообще этим вопросом, они просто не знают, что они испытывают они не знают что они испытывают, они могут только говорить мне плохо или мне там хорошо, но они не могут это все дело называть. вот в чем здесь секрет. Но так как вы уже находитесь на этом прямом эфире, вы уже повышаете уровень своего эмоционального интеллекта. Хорошо. Теперь все, что можно с этим всем делать? Смотрите, вот здесь какая интересная история. Получается, когда вы научились определять в каком квадранте вы находитесь? Да, вы еще даже не научились называть эту эмоцию, да, вы, вы только на данный момент времени научились определять в, по энергии и по ощущениям да, ваше состояние, то вы уже с этим можете много чего делать. Сейчас поясню, что. Допустим, если вы испытываете эмоции, где энергия высокая, но ощущение неприятное, какая здесь может быть деятельность? То есть, смотрите, друзья, вы можете э, подбирать определенный вид деятельности под ваше состояние, то есть пойти не, немного от обратного. Не менять свою эмоцию и свое состояние под э, какую-то задачу, а наоборот – Менять задачу под определенную эмоцию. И зачастую это очень хорошо работает. То есть вам не нужно по большому счету бороться с собой и переключать свою эмоцию каким-то способом. Эти способы есть, но на развитие этих способов требуется время. Мы еще обязательно сделаем стримы, как переключать, именно переключать внутри себя эмоции. Хотя, если посмотрите видео про Икоря, то уже много найдете ответов на эти вопросы. Так вот, смотрите, высокая энергия и неприятное ощущение. Здесь у нас что? Борьба, противосостояние, противостояние, противостояние, да? критический подход, завоевывание чего-то. И, допустим, из этого состояния можно подобрать себе ряд задач, на которые требуется эмоция и, ой, на которые требуется энергия и не не так важны ощущения я вот так скажу да Но смотрите если говорить о практическом применении то здесь давайте вы мне будете помогать какую задачу можно выполнять в такой в таком эмоциональном состоянии помогайте я вот например понимаю прекрасно что вот когда ты испытываешь высокую энергию и неприятное ощущение, можно пойти где-то не знаю подстаивать свои права да можно пойти у кого-то долг потребовать или даже ты просто вот чувствуешь много энергии но ощущение неприятное и ты долго откладывал какой-то звонок который тебе нужно было сделать да там должнику своему вот из этого состояния можно это легко сделать то есть вот здесь вы уже либо вам нужно где-то что-то твердое о себе сказать либо же вам нужно Что, что еще здесь может быть? У меня сейчас на ум не приходят примеры, но на самом деле вот этому состоянию можно найти очень много позитивных э, применений. Пойти огород вскопать, да, может быть и такое. <соскопляющие> Уборка в доме, да. Главное не переборщить, спасибо, вы мне подсказываете. Крутой инструмент, э, благодарю. Хорошо, но ну мы сейчас будем дальше разбираться. Астрологика. Наверное, это тоже какой-то интересный канал на который тоже можно будет опять же зайти. Хорошо, напишите еще пару вариантов, где можно применить вот это свое состояние, где много энергии, но ощущения не самые приятные. Потому что действительно здесь, когда мы испытываем гнев, к примеру, энергии хоть отбавляй, да, «держите меня семеро», как говорится, да, и в этом плане здесь можно иметь в своем, ну скажем так, туду листе, да, если вы планируете свой день, есть какие-то вещи, которые можно вот сюда запланировать. Уборка в доме, вынести мусор, если его много накопилось прям вот с этой энергией, пойти там, я не знаю, боксом позаниматься, тоже хорошая эмоция, хорошее состояние для реализации вот этих задач. Если вам нужно где-то кого-то покритиковать, тоже можно на этой эмоции. То есть вы здесь по большому счету используя этот инструмент, вы не меняете эмоцию под задачу, а вы меняете задачу под уже присутствующую эмоцию. Это прям очень важно. Я в таком состоянии обычно часто срываюсь. Срываетесь куда? Срываетесь это что значит? Со скалы срываетесь, либо начинаете сладости поедать. Хорошо, пойдем в этот квадрант, где у нас энергия низкая, но неприятные ощущения. Да? Если вернуться на слайд назад, какая у нас здесь эмоция? Печаль может быть, может быть где-то даже эмоция грусть. И в этом, состоянии, в этом состоянии можно чем заниматься? Можно заниматься рутинной, монотонной работой, которая требует определенной концентрации, которая требует... Внимание, потому что здесь энергии немного, ощущения неприятные, но вы можете использовать это во благо себе, да? там проверка каких-то документов, просмотр каких какого-то большого объема информации, вот заниматься аналитикой в этом состоянии, в эмоции печали, в эмоции грусти очень даже хорошо, то есть вот эти эмоции грусти печаль вы можете использовать во благо себе, я вот допустим когда нахожусь в эмоции грусти, либо печали, я монтирую видео, у меня есть большие видео, которые ну, нужно долго монтировать, там полуторачасовой какой-нибудь подкаст, и я ну, поверьте мне, я вот просто рассказываю на своем примере, ну, это невозможно сделать, когда ты находишься в радости, и это невозможно сделать, когда ты находишься в гневе, потому что там энергия прёт из тебя, и просто, ну, вот банально, ты не можешь усидеть, да, ты не можешь, тебе нужны какие-то прям конкретные на, действия, если ты находишься где-то здесь вверху. А вот когда энергия низкая, то это из, эти эмоции, грусть и печаль как раз-таки могут стать вам хорошим, для того чтобы реализовывать какие-то э, действия которые ну скажем так я их называю нудные хорошо переходим в следующий на мужа кричу хорошо а вот вы сейчас подумайте вы сейчас подумайте э, Куда вы можете сейчас, уже зная вот эту схему, да, зная измерительное настроение, какую задачу вы можете себе подставить, вместо того, чтобы... Вы же на мужа кричите не потому, что вы хотите на него кричать, а потому что у вас эмоции, энергия большая, а ощущения неприятные. И, конечно же, попадается муж. Но если вы найдете какую-то задачу, не знаю, окна вымыть, одежду перестирать то это поможет вам пережить прожить эту эмоцию и одновременно вы сделаете что-то полезное для окружающего вас мира именно для вашего такого близкого круга да? то есть таким образом вы можете найти задачи иметь список задач которые вы можете реализовать именно в этом состоянии хорошо низкая энергия нейтральное ну вот смотрите, те, кто говорят, что ощущения нейтральные, вы просто обратите внимание, они больше приятные или больше неприятные. Нейтральные это вот очень редко бывает. Они больше приятные, либо больше неприятные. Скажите, пожалуйста, еще раз, кого посмотреть, чтобы все... Скажите, пожалуйста, кого посмотреть, чтобы в себе поменять настроение. А что если настроение в середине всего? Ну вот смотрите, Никита, который Яна... Мне кажется, вы сейчас не решаете свою задачу, а пытаетесь фантазировать, а что если, а что если, да? Чаще всего вот в серединках мы не застреваем, чаще всего это будет либо больше приятное, либо больше неприятное, либо больше энергия будет высокая, либо энергия будет больше низкая. Вот постарайтесь понаблюдать за собой, ну, смотрите, Чаще всего, проще всего сбросить с себя ответственность, говоря «я ничего не чувствую». Когда тебе задают вопрос тебе «ты сейчас чувствуешь себя хорошо или плохо?» Проще всего, когда ты не хочешь напрягать свой интеллект эмоциональный в том числе, ты говоришь «а я не знаю, ни туда, ни сюда», или когда ты говоришь «ты сейчас полон энергии, энергия у тебя сейчас высокая или низкая», Проще всего сказать, чем прислушаться к себе, вот внутрь себя посмотреть, ну вот какая у меня все-таки энергия, я больше энергичный сейчас, либо я больше такой спокойный. Проще всего сказать, блин, да я не знаю, как-то нормально. Вот на самом деле, изучая эмоциональный интеллект, как-то нормально, либо нейтрально, оно практически никогда не бывает. Это лишь говорит о том, что, скорее всего, вы ленитесь понаблюдать за собой. Я вот так отвечу. Спасибо, я попробую так сделать. Хорошо, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, давайте перейдем дальше, к следующему квадрантику. Ощущение приятное и энергия низкая. Какие задачи можно выбрать сюда, когда вы испытываете вот эти эмоции, да? Здесь эмоция какая у нас может быть? Здесь эмоция у нас будет, может быть безмятежность, либо может быть даже где-то эмоция интерес. И вот в этом квадранте, когда мы находимся, когда мы чувствуем себя в целом хорошо, ощущение у нас приятные, но уровень энергии низкий, да? Вот здесь мы можем заниматься чем? Постановкой целей, планированием, подведением итогов. Можем давать какую-то себе обратную связь. Вот В этом состоянии можно идти на всевозможные переговоры, где вам нужно получить вин-вин, да, выиграл-выиграл, где вы можете договориться. И именно находясь в этом квадранте, вы можете подбирать себе задачу подбирать себе задачу, которая будет соответствовать именно этому эмоциональному состоянию, этим эмоциям, которые находятся в этом квадранте. Mm -hmm. Хорошо, пойдем в следующий, в следующий квадрант, где энергия высокая и ощущения приятные. Это у нас эмоция радости, это у нас эмоция восторга. И здесь очень хорошо подходят всевозможные творческие задачи. Здесь очень хорошо подходят такие задачи, где, вы, где вам нужно вдохновение, да, и где, и находясь в этом состоянии, вы легко будете заражать вот этим состоянием, вот этой эмоцией других. То есть вы можете в этом, находясь в этом квадранте где энергия высокая и ощущение приятное, вы будете заражать других людей и вдохновлять их, да, и здесь можно активно что-то интересное изучать, вот эмоция интереса, она где-то находится на самом деле на грани, на грани между верхним правым квадрантом и нижним правым квадрантом, и, со и в соответствии с этим, в соответствии с этим вы можете под определенное состояние, Повторю, буду повторять это много раз. Под определенное состояние свое подбирать задачу. Но, конечно же, это сделать не так просто. Нужно какой-то хотя бы иметь из трех пунктов план на день. Даже можете составить себе на день план из четырех пунктов, где вы определите под каждое состояние задачу. Ну, допустим, как бы сделал я? «Так, мне нужно позвонить, потребовать что-то свое, долг забрать». Это будет на верхний левый квадрант, да, когда буду испытывать гнев. Так, мне нужно посидеть, поклепать видосики. Окей, нудная рутинная работа. Левый нижний квадрант. Так, мне нужно сделать план на неделю. Мне нужно поставить цели. Мне нужно с кем-то о чем-то договориться. Окей, ждем состояния... Вот эту задачу ставим под этот квадрант. Либо мне нужно э, придумать несколько идей для новых видео, к примеру, или там, для какого-то выступления. Э, поверьте мне, там, допустим, из нижнего левого квадранта, да, из печали, это э, будет плохая идея. И нужно дождаться состояния радости, воодушевления. И в этом состоянии уже смотришь на свой лист, у тебя есть такое дело, и в этом состоянии ты можешь легко э, сделать, решить какую-то творческую задачу. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, у нас час девятнадцать ночи, вы не ответили на мой вопрос. Яна, который Никита, на какой вопрос я не ответил? Я скоро э, буду тех людей, которые мне пишут фразу, вы не ответили на мой вопрос, буду э, удалять и блокировать, потому что я вам отвечаю, а вы меня вот в упор не слышите. Вот, друзья, кто видел заметил, что я ответил на вопрос Яны Панченко, которая, который Никита, Яна Панченко это Никита, да? Скажите, пожалуйста, еще раз кого посмотреть, чтобы в себе поменять настроение. Я не знаю, откуда вы взяли этот вопрос и не знаю, кого вам нужно смотреть. Если я на этот вопрос не ответил, то отвечаю на него прямо сейчас. А если второй вопрос, а что если настроение в середине всего? то я на этот вопрос тоже ответил и потратил на это достаточное количество времени. Вот, ребята, напишите, кто слышал, что я ответил на эти вопросы, чтобы я перестал чувствовать себя сумасшедшим. И иногда люди в комментариях такие вопросы задают, и я им как бы стараюсь их натолкнуть на нужную мысль, задавая им встречный вопрос, они начинают обижаться и говорить, ну что-то вы, Юрий, совсем не хотите отвечать на мои вопросы, и вообще вы, Юрий, там не, не очень хороший человек». У меня буквально вчера в клабхаусе девушка спрашивала, что мне делать, если у меня там мало денег и мне нужна там такая-то такая услуга. Я ей прямо, вот, вот она сразу задала, задала вопрос, я ей сразу на него ответил, а она потом задает снова этот же вопрос. Поэтому, возможно, вы не слышите ответа, ребят, вот прокомментируйте. Прокомментируйте, видели и слышали ли вы, что я на вопрос, много энергии и неприятно, бей грушу, да, совершенно верно. Слышали ли вы мои ответы на вопросы Яны Панченко. Хорошо, хорошо, а -а давайте еще кое-что по этому инструменту, как его еще можно использовать. Смотрите, идем дальше. А -а ребят, понятно ли то, что я до этого момента рассказывал? Так. и вот Яна Панченко, который Никита, я еще раз отвечу на, вас, на ваш вопрос. «А что, если настроение в середине всего?» Отвечаю, если настроение в середине всего, то ваше настроение в середине всего. Вот так, да. Если вы не можете определиться, приятные или неприятные, и энергия низкая или высокая, значит, вы просто супер человек, который находится в середине всего. И ничего, вот вы находитесь в середине всего. Да, понятно, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, давайте идти дальше. Что с этим всем можно делать в плане управления эмоцией? Этот квадрант, он составлен тоже не просто так, он выверен, да, эмпирическим опытным путем. И здесь есть особенно, одна особенность, которая помогает все-таки переключать эмоции, когда вам это необходимо. Ну смотрите, вот есть такая буква U английская, да, которая по все, через все эти квадранты может переходить. Что это значит? Это значит, что невозможно переключиться из левого квадранта сразу в правый, не пройдя два нижних. Сейчас поясню, что это значит. Давайте вот на простом примере. Вот вы идете по дороге, или я иду по дороге, неважно, любой другой человек. Идет человек по дороге. Он споткнулся, а камень ударился больно. И что он испытывает в этот момент? Злость, гнев, раздражение. Да? Он хочет разломать этот камень, ударить по нему и так уже больной ногой. И многие люди делают ошибку. Вот он человек, когда испытывает гнев, ему хочется сразу перейти вот в этот квадрант, где радость, да, как бы перейти в противоположную просто эмоцию. А это сделать практически невозможно. А теперь посмотрите, как вы можете себя и как в принципе происходит смена эмоций. Вот если человек испытал гнев благодаря какому-то триггеру, допустим, вот он ударился камнем ногой, а камень испытывает гнев. Сначала он там будет орать на этот камень, будет пытаться его сдвинуть, разломать, там что-то еще. Потом, когда энергия выйдет, он Энергия снижается, ощущения неприятные, нога еще болит немножко, да, но энергия уже низкая. Здесь уже можно даже где-то немножко попечалиться. То есть сначала он там ударился, айо моё там я ударился об этот камень, какой придурок этот камень тут положил там и все такое, да. Дальше. Идет переход в низкую энергию и в неприятное ощущение, нога болит, немножко, ну что же это я такой невнимательный, да, человек может сказать, ну что же я такой невнимательный, не обратил внимания на этот камень, а потом что происходит? А потом уже боль ослабевает где-то, да, и он уже начинает про этот камень немножко забывать, и он уже себе внутренний диалог такой говорит, ну, в принципе, камень и камень и что тут такого, что я буду заморачиваться, и уже ощущения, вот обратите внимание, ощущения начинают становиться уже более приятными, но энергия еще низкая, и потом он уже забил на этот камень, простил его, да, и переходит в состояние радости, к примеру, да, энергия повышается, и он уже с радостью рассказывает об этом смешном случае кому-то из своих приятелей. То же самое, когда человек находится в состоянии радости, он не может резко перепрыгнуть вот сюда в гнев, либо он не может резко перепрыгнуть в печаль. Обязательно настроение, сначала его энергия снизится. Да? Вот, допустим, человек гуляет на свадьбе, и если ему сказать, слушай, вот, и человек в состоянии, допустим, радости, ему сказать, иди вон, там, твой должник... Забери у него деньги, и он, допустим, с гневом к нему не подойдет. Сначала у него состояние энергии спадет. Энергия станет невысокой, а ощущения будут оставаться приятные. Потом он может испытать грусть, да, а потом он же только разозлится. То есть вот здесь такое вот правило. То есть если вы ставите себе задачу из гнева перейти в радость, то вы эту задачу не разрешите. Но если вы поставите себе задачу из гнева перейти в печаль, потом перейти в безмятежность, а потом перейти в радость, то у вас это очень хорошо получится. Или, допустим, если вам нужно там, из печали попасть в радость. Почему-то все люди хотят попадать в радость, хотя радость она очень в целом тоже ресурсозатратная эмоция что радость, что гнев, они по энергии, по, по количеству энергии, не по энергии, а по количеству энергии они от нашего организма отнимают очень много ресурсов на самом деле. И э, самые комфортные, допустим, для работы квадранты, для работы, для какого-то обучения – это вот эти. Квадрант низкой энергии, приятные или неприятные ощущения. Причем, когда ощущения неприятные, люди даже учатся лучше, чем когда ощущения приятные. И вот, допустим, чему-то учиться в радости либо в гневе вот практически невозможно. А вот в грусти и в безмятежности очень даже хорошо все обучение проходит. Поэтому под каждый вид деятельности, под каждую задачу вы можете подбирать определенное эмоциональное состояние. Начните работать с этим инструментом, с измерительным настроением, пока не называйте их прямо сильно своими именами, эмоции, а просто оценивайте их по состоянию энергии и оценивайте их по ощущениям. Сейчас зачитаю ваши комментарии. Вы говорили, что кого-то посмотреть, чтобы в себе поменять настроение. Вот смотрите, Никита, вот вопрос о, оторванный от контекста. Когда я это говорил? Может, в каком-то видео, которое я два года назад снимал, может быть? Или я прям сегодня говорил кого-то посмотреть, чтобы изменить себе настроение? Напишите. Я вот, э, вообще не понимаю, к чему этот вопрос. Может быть, конечно, я что-то упустил, а может быть и нет. Так, мало энергии, приятное ощущение, это после секса, да, да, вполне, доброго времени суток всем, Юрий, добрый вечер, у нас в Краснодаре зима наступила, опять неожиданно, супер, у нас в Минске пытается прийти весна, то есть днем, если так из окна смотреть, то достаточно солны солнечно, ну, и выглядит все приятно, но в целом морозец, морозец. Сегодня ночью, по-моему, минус 10 было, сегодня днем что-то около минус 2-3. Ну, вот такая, такую погоду я сегодня наблюдал. Ребята, понятно, как переходить из одного состояния в другое. То есть, вот это вот правило буквочки У, используя инструмент измерительного строения, вам поможет лучше начать осознавать себя и подбирать задачи под ваше определенное эмоциональное состояние. Если вы хотите сделать снимок слайда, можете его сделать прямо сейчас. И я уже слайды буду отключать. Яна Никита. Никита, помогите мне. Вот я вас прошу, искренне прошу. Помогите мне сориентироваться. Я что, говорил о каком-то канале? Если я сегодня говорил о каком-то канале, это был канал э, про нейропсихологию Made Easy, и был сегодня канал про э, какой у нас тут был сегодня астрологика. Я не знаю, куда я кому-то что-то порекомендовал перейти и посмотреть, чтобы поднять настроение. Сориентируйте, сориентируйте, если если вам показалось, что я вам что-то тут порекомендовал. Я сказал, что есть человек, который тоже наверняка ведет свой канал, и можете к нему зайти. Вот то, что я имел в виду. Я мог выразиться не так понятно, как это, возможно, вам бы хотелось. Хорошо. Друзья, если у вас есть вопросы, могу сейчас с радостью потратить немного времени на ответы. Если вопросов нет, будем завершать прямой эфир. Пока по расписанию получается вот делать стримы вечерние по четвергам. Буду пока придерживаться этой стратегии. Вот Как-то мы плавно сначала делали в среду, потом в пятницу, в субботу и плавно перешли на четверг следующий прямой эфир будет тоже в четверг видео утренние раскачки выходят по вторникам и по воскресеньям или субботам будет тоже выходить какой-то новый выпуск если вы еще не поставили лайк на этой трансляции обязательно поставьте лайк если если вы еще не подписаны на наш канал. Обязательно подпишитесь. Я найду ваши слова и скажу вам в ВК. Отлично, найдите мои слова и скажите вам в ВК. А вы это будете делать для чего? Для того, чтобы получить ту информацию, которую э, вы хотите получить. Или для, или для того, чтобы что-то мне доказать, что я что-то говорил можете не тратить время на доказательства. я мог что-то сказать. Вот прям искренне признаюсь, я мог что-то сказать. А если вы будете искать это время и найдете ответ на свой вопрос, то зачем вам мне об этом писать? Да, Если ваш вопрос, если вы просили что-то повторить, то и вы найдете, где я о чем-то говорил, то, скорее всего, вы найдете свой ответ на свой вопрос. Итак, и без <coughs> написания мне в ВК. Хорошо. Юрий, можно ли мне записаться на ваш онлайн-курс NLP-практик? Да, вы можете записаться на мой онлайн-курс NLP-практик, ссылку на курс вы найдете в описании к этому видео, либо, если заходите с компьютерной версией, с компьютера то в шапке канала справа вверху есть там ссылка на instagram на сайт и так далее там ссылка на курс нлп практик и уже наверное, в конце этой недели, а уже конец недели будет завтра послезавтра мы сделаем такой зум звонок там у нас люди Оставляют заявки, и я сейчас не занимаюсь активным набором группы. То есть, вот те люди, которые отправили заявочки свои, мы с ними созвонимся. У нас уже там достаточно много заявок. Мы сделаем зум-звонок, и я отвечу на все вопросы по оплате, потом, как будет проходить курс, потом как будет составлено расписание. И все-все-все вопросы по курсу НЛП-практик будут обсуждаться вот в этом закрытом Zoom. -звонке в этой закрытой Zoom-конференции, где мы с вами вживую, не так как в YouTube, а прям вживую пообщаемся. Кстати, наш курс, наши занятия тоже проходят на площадке Zoom, поэтому будьте готовы, что если вы оставляли заявку в ближайшее время, я думаю, либо в конце этой недели, либо в начале следующей недели, вам придет письмо на электронную почту с датой нашего созвона. Мы созвонимся, посмотрим, сколько у нас людей соберется, и определимся когда мы стартанем курс курс у меня не автоматический то есть я там работаю постоянно ртом да то есть я постоянно рассказываю показываю демонстрирую и мы отрабатываем на практике там есть предварительные видео уроки теоретически но их не так много поэтому вся основная работа на курсе она идет в живом формате ну в формате зума естественно так Никита, вы все не успокойтесь, чтобы узнать канал. Но если вы будете искать мои слова, и я в этом эфире уже говорил, на какой канал зайти, чтобы поднять себе настроение, то вы найдете то, как я об этом говорил, и вам не нужно будет мне ничего писать. Я вот так отвечу. Да, оставляла заявку, буду ждать. Хорошо, если вы заявку оставляли, то вам придет письмо. Проверяйте а, еще на всякий случай папку спам. На всякий случай можете еще проверять папку спам, чтобы оно туда не залетело. Но последний месяц я точно не отправлял никаких писем своим уважаемым подписчикам. Так. Ой, у нас тут заявок насыпалось. Так, вас зовут Надя. Надя, ваша почта Sweet Honey. Ну и дальше вы знаете, да? Скажите, да, это ваша или не ваша? Ну, отлично у нас много заявок на курс если вы еще заявку не оставляли можете ее оставить и мы с вами свяжемся и будем работать в формате онлайн обучаться НЛП. хорошо хорошо как ваше настроение как ваше состояние сейчас в каком квадранте вы сейчас находитесь по энергии и по ощущениям так, да, это я. Хорошо. Значит, видите, вот мы проверили, что ваша заявка есть. Мы вас не упустим. Угу. Вижу. Номер у вас на плюс один. Хорошо. Хорошо. Вот От фобии можно избавиться, можно избавиться от фобии. Есть множество упражнений в НЛП, и не только как можно избавиться от фобии. На моем канале можете поискать. Есть две основных техники. Двойная диссоциация. Избавление от фобий если говорить про нлп инструменты И можно работать через одну диссоциацию, но там прокручивается фильм вперед. Ну, это если так, по заморочкам. На моем канале есть «Как избавиться от страха», помощью двойной диссоциации. А если точно хотите от него избавиться, можете прийти либо на личную консультацию, написав мне, либо можете прийти на курсы НЛП-практик, мы там тоже эти техники обязательно разбираем, прорабатываем и друг на друге, и на демонстрации и так далее. Пчелка написала да, да, «Да удалите эту Колю, Галю, он же отвлекает». Он не отвлекает, он хочет получить свою информацию, но э, почему-то задает вопросы как-то очень хаотично ну возможно у него такой стиль и и он просто задает свои вопросы именно так от заикания если человек заикается уже 17 лет или 18 лет или с трех лет вот смотрите по поводу заикания Тут вот какая история. Тут нужно работать в комплексе с докторами, потому что, смотрите, есть заикание врожденное, а есть заикание приобретенное. С приобретенными заиканиями с помощью NLP-техник работать можно, и они достаточно результативны. Не всегда с первого раза. Вообще запомните навсегда, что если техника срабатывает с первого раза то это скорее исключение. Если вот говорить про психотерапию, обычно нужно хотя бы пройти какой-то небольшой курс краткосрочной психотерапии, чтобы получить прям ощутимый результат. Краткосрочная психотерапия и вообще терапия, либо коучинг, если хотите, если не про психотерапию говорить, то это минимум 10 сеансов. Вот это считается краткосрочным. Долгосрочным считается это, там, как в психоанализе, годами или на всю жизнь. Ну, в НЛП техники считаются инструментами краткосрочной психотерапии. Поэтому, если говорить про заикание, если это не врожденное, а приобретенное, ну, допустим, там, человек жил, жил, и с ним вдруг что-то случилось, и это психологическая вся история, то да, это работает, но опять же предупреждаю, не с первого раза. Нужно поискать причины, нужно выработать новые стратегии, если человек, тут же, понимаете, человек, чем дольше заикается, тем больше у него это уже входит в привычку. То здесь нужно еще поработать над формированием новых паттернов. Ну, если вы говорите о таком случае, есть такие люди, они начинают заикаться только в определенных ситуациях например когда волнуется то есть вот когда человек расслаблен когда у него все хорошо он любые слова любые вещи может говорить нормально а бывает когда вот немножко напряженная обстановка там стресс либо незнакомая обстановка он начинает заикаться то вот эти вещи с помощью НЛП техник очень легко убираются ну очень легко в смысле это очень реалистично Обычно требуется тоже несколько подходов, как говорится. Хорошо, хорошо. Скажите, есть ли инструменты, чтобы именно попытаться самому менять настроение? Вот, Никита, я не знаю, друзья, вот я попрошу помощи, помощи всех остальных зрителей. Вот я сейчас уже, сколько мы в эфире? Около 50 минут. Я вот вам... Показываю инструменты, а вы как будто на них не хотите обращать внимание. Вам даешь инструменты, вам даешь ответы, а вы э, говорите, а есть инструменты, чтобы самостоятельно менять. Вот я, по-моему, сейчас этим и занимаюсь, вот уже 50 минут. Я давал вам инструмент измеритель настроения, вы можете с помощью измерительного строения менять. Да, только помните про букву У, что нельзя перескочить сразу из одного квадранта в другой. На моем YouTube-канале Юрий Пузыревский, НЛП-тренер, есть невероятное просто количество техник, с помощью которых вы можете сами менять настроение состояния, и техники якорения, и техники уверенности в себе, и, и все, что с этим связано. Мне кажется, мой канал в целом вообще про это: как менять свое состояние, как менять свое настроение. Вот. А вы продолжаете настойчиво задавать свой вопрос, который. Мы сейчас в целом уже и обсуждали хорошо да это я страх фобии <св> удалите эту колю Галю он же отвлекает от здравствуйте интересная тема жаль что я опоздала анастасия здравствуйте ну посмотрите в записи эфир останется только насколько я знаю он на какое-то время может пропасть с главной страницы вы его всегда найдете в плейлистах в плейлистах он остается а потом, когда он обрабатывается, там, по-моему, через несколько часов он опять появляется. Но в нашем Телеграм-канале ссылка на него висит, и там он рабочий, и она рабочая, и будет работать постоянно. Поэтому, ну, знаете, такую особенность про прямые эфиры. После окончания прямого эфира она с главной страницы канала может на какое-то время пропасть. Так... Страх публичных выступлений – это по сегодняшней теме. Это не по сегодняшней теме, но сегодняшним инструментом, который я поделился с вами, вы можете тоже немножко его, корректировать но если говорить отдельно про страх публичных выступлений, тут поймите такая история, что он всегда присутствует в той или иной степени. Даже если вы выступаете каждый день и по три раза на день, вы всегда будете испытывать страх публичных выступлений. Страх публичных выступлений… Он заключается в чем? Это, по большому счету, такой трансформированный страх неизвестности. Вот когда человек не знает чего-то, он боится. Как это? Ну, давайте просто на своем примере. Я очень много выступаю публично, да, и в Ютубе вот вам прямые эфиры раз в неделю стараюсь делать. И в целом, когда работаю. Вот, по моим наблюдениям. Чем больше ты это делаешь, тем легче, если ты не волнуешься перед выступлением, это значит, что, что с тобой сильно не так. А когда я веду вживую двухдневный тренинг, перед началом первого дня тренинга волнение, оно гораздо сильнее. Почему так происходит? Потому что есть какие-то люди, есть я тренер, которых людей, люди, которых я ни разу не видел. И, мы же знаем и понимаем, что что-то может пойти не так. И когда я с этими людьми, допустим, не знаком, и первый раз перед ними появляюсь и понимаю, что мне перед ними еще нужно будет два дня быть, выступать, общаться, то ну, это достаточно сильное чувство волнения. Но оно проходит буквально за 3-4 минуты. Почему страх публичных выступлений проходит, вот когда ты начинаешь выступать, когда ты начинаешь что-то говорить, оно проходит где-то через 4-5 минут, потому что ты начинаешь понимать и осознавать, что ты в безопасности. Вот ты понимаешь, а до тех пор, пока ты в эту ситуацию не попал, у тебя все равно будет присутствовать волнение, потому что это страх неизвестности по большому счету. И я могу сказать так, что на следующий день с этой же группой, с этими же людьми, Перед началом тренинга тоже есть волнение, но оно уже гораздо меньше, чем в первый день. Почему? Потому что я этих людей как бы уже знаю. Ведь на самом деле страх публичных выступлений, он ну, он присущ нам, и по опыту своему, и по опыту всех ораторов, которых я наблюдал, слушал, смотрел, перечитал, то все испытывают этот страх, его испытывают и любой, любой, любой музыкант, который выступает, вот я являюсь фанатом группы B2, и я смотрел их интервью, и там Лёва B2 тоже рассказывал, что он, он первые 10 лет вообще своей карьеры вообще просто пел, глядя куда-то вот в пол <laughs> не смотрел на аудиторию из-за страха из-за волнения и каждый раз несмотря на то что человек уже много-много выступает он все равно испытывает страх потому что есть вот это вот понимание неизвестности но это мобилизирующая кстати история страха мобилизирует процессы многие в организме и ты такой более энергичный строгий ну я перед каждым но перед Перед записью каждого видео испытываю какое-то волнение, может быть где-то даже страх перед прямым эфиром и сегодня в том числе. Если вы посмотрите мои прямые эфиры, то в начале прямого эфира я немножко не такой, как в конце прямого эфира. Вот прям можете пересмотреть этот прямой эфир потом, в самое начало, вы увидите, что я больше напряжен. И это у всех, то есть, здесь Анастасия нужно принять как данность, что страх, страх публичных выступлений, он будет присутствовать всегда. Где-то он будет более спокойный, где-то он будет, тут знаешь, наверное, от аудитории зависит. Если эта аудитория сильно тебе не знакома, то это волнение будет сильнее. Если эта аудитория более-менее тебе понятна, более-менее при, привычна, то он будет меньше. Надеюсь, ответил. Хорошо. Тони Робинс говорил даже, что можно убрать лютые, лютые фобии за час. Получалось, повторюсь, Тони Роббинс – великий гуру мотивации. Я его очень люблю и уважаю. Умный мужик, мастер своего дела, тоже энелпер. И, Но Тони Роббинс, он, понимаете, я тоже могу так говорить – у меня тоже есть кейсы, и у меня тоже есть случаи, когда мне удавалось там, человеку что-то изменить за один сеанс, за одну консультацию. Ну, это, скажем так, 25-30% консультаций, когда вот с одного сеанса за час можно что-то прям кардинально изменить. А в большинстве случаев требуется методичная работа. Не каждому человеку подходит изменение за полчаса. Человек банально, и это зависит даже не от мастерства человека, с которым он работает, а от самого человека. Готов он перестать, не знаю, заикаться за полчаса? А вот представьте, что вот человек, который заикался, ну я извиняюсь, что я так на примере, вот представьте, человек, который заикался 17 лет, вокруг него уже сложилось что-то, отношение к нему, люди с ним разговаривают каким-то определенным образом, как-то на него реагируют. И вдруг он резко изменился, он стал уже другим человеком. И люди стали на него реагировать. Это стрессово для человека в целом. Поэтому э, я сторонник плавных перемен. Хорошо, когда получается резко. Это, это круто, но не всегда резко – это хорошо, я вот так скажу. Поэтому Тони Робинса очень люблю, уважаю, ценю. Но так как я тоже психолог, то прекрасно понимаю, что многим людям не нужно меняться за один раз, ни из каких соображений, потому что им будет это нелегко, они просто могут быть не готовы к этому. Так он же бросал врачам вызовы, мол, приведите самых сложных пациентов, и я их вылечу. Ну бросал и чё? А, Дамир, просто постарайтесь не идеализировать. Постарайтесь не, не идеализировать. Вот смотрите во всем, в целом там инфопространстве, инфобизнесе, какие отзывы ставят на посадочные страницы, да, самые лучшие, самые лучшие отзывы ставят. Я уверен, что у Тони Робинса тоже есть кейсы, где он чем-то не справился. Ну, это круто что он может бросить такой вызов и в случае неудачи там не опустить руки и продолжать бросать вызовы дальше это круто но на самом деле ну вот работает немножко по-другому да надо немножко от каких-то ну скажем так пиаровских вещей отходить опять же повторюсь у меня тоже есть много случаев с клиентами когда мы справлялись вот реально с любой задачей в первого раза есть такие случаи но в большинстве случаев это не так и нужно работать. Нужно работать над собой. И еще. Тут же еще важно понимать вот что. Нужно еще разделять ответственность. Если у вас есть проблема, и вы хотите ее решить, то ну, со, с помощью коуча, психолога, психотерапевта, кого угодно. Решать вы ее будете с помощью. Но решать ее будете вы. Работать над собой, принимать решения, встраивать новые привычки, новые убеждения. Это будете все, все делать вы. Вам кто-то, там, не знаю, старый чип не достанет и новый не вставит. Тут вот такая история. Тут еще вопрос разделения ответственности. Я знаю множество людей, которые поехали на курс Тони Робинса и приехали оттуда без результатов. Почему? Ну, потому что они хотели. Потому что им важно было не решить свою проблему, а им важно было съездить на дорогой тренинг к Тони Робинсу. И вот эту свою задачу они решили. Они там пофоткали, сделали селфи там и все такое. А какие-то кардинальные жизненные перемены они не сделали. Почему? Потому что у них и не было такой задачи. Ну вот так. И Тони Робинса очень люблю, не критикую, очень уважаю. Крутой мужик, крутые книги у него, крутые программы, крутые техники но все относительно ответственность всегда, всегда все равно лежит на вас зарядиться заразиться хорошей позитивной энергией можно но фигачить придется все равно самому хорошо хорошо друзья я смотрю вы любите когда я отвечаю на вопросы может сделаем стрим с ответами на вопросы В следующий четверг без какой-то определенной темы просто посидим поболтаем вы позадаете вопросы а я поотвечаю как он такой формат я слышал такое выражение. Мы видим то, что хотим видеть. Мне кажется, это так и есть. Ну, есть такое выражение. Мы видим то, что мы хотим видеть. Окей. Okay. Но иногда жизнь нам показывает, что то, как мы видим что-то, оно вот прям сильно не так. Иногда жизнь нам показывает, что то, что мы видим, оно прям сильно-сильно не так. Хорошо. Друзья, если вы смотрите нашу трансляцию, обязательно поддержите ее лайком. Если вы еще не подписались на канал, обязательно подпишитесь. Слушали ли вы мою аудиокнигу первую и вторую главу? Поделитесь своими впечатлениями. Так, большое спасибо вам за эфир. Очень интересная тема. Хорошо, будем, буду стараться делать еще и на тему эмоционального интеллекта. Это такая тема, она... Ну вот не быстро, не быстро в развитии, но дает хорошие результаты. Вот если вы недельку себя попроверяете по, измерительному, по измерителю настроения, которым я с вами сегодня поделился, вы уже поймете лучше, как вам переключаться и как вам подстраивать свои задачи под определенное состояние. отлично хорошо друзья если вы нас смотрите еще не поставили лайк обязательно поставьте подпишитесь на канал если собираетесь учиться у меня на курсе нлп практик то оставьте заявку на сайте сайт прикреплен в, закреп... в описании к этому видео сайт прикреплен в шапке канала на YouTube. на следующей неделе будем делать звонок коллективный для того чтобы обсудить детали курса и для того чтобы я вам мог ответить детально на вопросы ко мне можно записываться на индивидуальные консультации как это сделать просто написать мне в телеграме ссылку на индивидуальный чат со мной в телеграме я тоже оставлю в описании к этому видео в описании к этой трансляции можете записываться и поработаем с вашими задачами хорошо хорошо если вы ничего не пишете то значит вопросов больше не осталось пересмотрите еще раз ту часть где я рассказывал про измеритель настроения очень рекомендую взять на вооружение этот инструмент пользоваться внедрять и развивать свой эмоциональный Интеллект Елена Ленская. Мою аудиокнигу можно найти на этом YouTube канале. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь и просто введите Юрий Пузыревский аудиокнига либо введите в поиске НЛП для начинающих. Путин LP, практика она называется. Первая, вторая глава уже лежит на этом канале. Вы можете ее свободно, бесплатно. Прослушивать, можете ей делиться со своими друзьями, близкими и тем, кто интересуется этой темой. На главной странице канала... Да, кстати, когда выпустим третью главу, создадим отдельный плейлист, чтобы все главы были где-то в одном месте сосредоточены. Также вы можете подписываться на мой телеграм-канал, описание на Telegram... ссылка есть в описании к этому прямому эфиру у нас есть телеграм-канал и есть телеграм-чат в чате мы обсуждаем всевозможные вопросы а телеграм-канал в телеграм-канал я просто публикую новости о новых видео о новых выпусках поэтому так мне очень понравилась вторая глава вашей книги супер спасибо очень приятно мы стараемся мы стараемся скоро выйдет третья. Там вторая глава уже набрала много просмотров. Не смотрели, сколько вторая глава уже набрала. Хорошо. Вот, друзья, я смотрю, что в конце эфира вас становится больше и уходить вы никуда не хотите. Давайте еще можете задать какой-нибудь вопрос, чтобы это было время проведенное с пользой, чтобы я на него ответил. Так, понравилась вторая глава. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. как вам задний фон на наших видео теперь то что находится сзади за мной дайте обратную связь если еще на канал не подписались подпишитесь обязательно если хотите поработать индивидуально это доступно это возможно напишите мне личное сообщение в телеграме либо в любой другой социальной сети и мы с вами свяжемся назначим встречу и постараемся разобраться с вашей задачей хорошо если вопросов не поступает будем завершать этот прямой эфир был рад с вами провести это время большое спасибо до скорых встреч пока пока